Вы когда-нибудь задумывались над тем, что означает цвет роз, которые вам дарят? В этом видео вы узнаете ответ на этот интересный вопрос. Еще с викторианской эпохи розы приобрели особое значение для влюбленных. С помощью этих прекрасных цветов можно было показать свои чувства и всю серьезность намерений. С тех пор розы считаются цветами влюбленных. У символического значения этих цветов очень древние корни. С начала XIX века подаренное количество роз часто связывались с библейскими числами 3, 7 и 12. Подаренные розы определенного цвета имеют свой неповторимый символизм. Красные розы — символ глубокой любви, жгучей страсти и пульсирующего неистового желания. Они передают привязанность и теплоту. Букет роскошных красных роз символизирует единство, уважение и восхищение. Фиолетовые розы, как и красные, означают любовь. Эти розы — символ Дня Святого Валентина. Если вам подарили фиолетовые розы, это означает, что вы очаровали своего поклонника с первого взгляда. Бордовые розы — символ восхищения и привязанности. Белые розы — символ чистоты и невинности. Розы белого цвета показывают чистую, светлую и постоянную искреннюю любовь. Такие цветы принято дарить на свадьбу. А вот символ элегантности и изысканности — это розовые розы. Это цветок, который выражает симпатию, нежность, привязанность и благодарность. Они символизируют еще непробужденные отношения. Желтые розы — это символ заботы. Очень часто такие цветы дарят на праздники с целью поздравления, а не проявления своих чувств. Также желтые розы могут символизировать измену или примирить после ссоры. Оранжевые розы означают пылкие чувства. Если вам подарили такие розы, значит ваш избранник или поклонник вами опьянен и полностью околдован. Персиковые розы означают скромность, гармонию и благодарность. Зеленые розы — символ плодовитости и щедрости. Такие розы подходят для жизнерадостных людей. Черные розы означают новый путь и новые начинания. Синие розы — символ таинственности, а вот чайные розы — это символ привязанности. Выбирайте тот цвет, который вам больше всего подходит, и радуйте своих любимых и близких. На канал раз подписался — в интеллекте искупался!